Всем привет, компания Nagazu.ru Хотим показать новые требования от экспертной лаборатории от Fiat Doblo Мы установили метановый баллон в грузовой отсек и от лаборатории пришло рекомендация что вот так баллон ставить нельзя, он должен быть закрыт кожухом каким-то фанерой или чем-то с отверстиями для вентиляции то есть вот в таком варианте, может это не все, но вот одна из лабораторий прислала, что они так не дадут протокол, что все соответствует. Мы сделали кожух, сейчас покажем как. Вот, типа грузовой отсек, сзади если смотреть. Вот такой кожух сделали, ну мы это муляжи сделали, то есть фотки сделали, в лабораторию отправим все прошло ну и все клиенту если хочет мы ему уже отдельно за денежку сделаем такой же а этого сделали муляшем то есть достанется и другим на ларгус на всем машины он подойдет Вот работать становится все интереснее и интереснее все какие-то требования новые выскакивают. может это конечно не у всех лабораторий но вот пожелание Видимо в грузовом отсеке то, что здесь мало ли что-то крупно крупногабаритное пихает, мало там где-то что-то оторвут, связано, видимо, с этим. Здесь как бы типа можно вот сесть, посидеть, еще что-то. Как бы. Потому что на легковых автомобилях там хэтчбэк, баллон с салоном совмещен, там ничего не требуется. Все проходит. Вот так. Было вот так.